Добро Слово это mm -hmm. спасибо. Я улучаюсь его вопросам. Я большой Ходится, зарабатываете? А вы специально ходите, зарабатываете? Да, мы зарабатываем. Вам я платят я... за то, чтобы снимали просто? Платят. Снимаю, но бывает в а человеческих А почему вы снимаете? Кто вам говорит? Умереть ну, а ну, другие, да, да, другие конфеты возьмите. Конечно, возьму другие. Сделайте возврат и предложите другие. Ну, вы а, зарабатываете и и снимаете есть, Да, конечно. А нельзя вас снимать Нет? Я а вроде, вон меня... там герочок написал, что можете. Ну вот скажите тому. То есть да вы возврат нужно делать нужно за просроченный сделать. на месяц продукт не будете. Я правильно понимаю? Я спросил, вы возврат будете за месяц просрочить? Нет. Нет, а как вас зовут? Представитесь, а то вы без беджика. Стесняшка. Ну хорошо, вот. После горячей линии не, не просить отмените глава. Вам от легче? Мне? Да. Вам стало легче от того, что это да. Могли спокойно отдать за 30 секунд просроченные на месяц конфеты Все? Вы же решили что-то показать кому-то доказать, ну, давайте друг другу дать. Ваши надежды я не оправдаю. Ну, я Давайте сейчас. Давайте. Что вы скажете еще раз? Подождите, подождите. Давайте, пока у меня видео включено. Вы меня обвините сейчас на весь магазин в том, что я ворую. Вернитесь. Не будете? Давайте, что я украл? Вернитесь. Человек для полного счастья. Терочка,